Таким вот образом у нас выглядит машина в собранном рабочем состоянии, без цели, без мишени. Посмотрим, что у нас здесь есть, здесь у нас идет защитный слой, то есть до площадок мы не касаемся, до площадок касаться нельзя поэтому на площадке нанесен защитный слой, здесь сигнала мы не получим, но сигнал скорее всего будет вот здесь, то есть здесь у нас есть выходной контакт, сенсоры эти многоуровневые, то есть идет вход сначала вот здесь у нас идет вход э на площадку которую не видно по схеме у нас здесь под ней три слоя идет сенсорный три, три сенсорных слоя первый слой идет не буду говорить какой сенсор специального специальный сенсор затем две площадки медные идут над ним еще и выход идет у нас здесь. Здесь вот у нас есть контакт. И пошел на массу, на базу в машине. Здесь точно так же площадки состоят из трех слоев. Вот тут, где защитный слой чуть-чуть отсутствует, можно коснуться, посмотреть, что есть. Излучение идет у нас с этой площадочки через три сенсора и пошел на выход на базу. Регулировка машины, ее включение осуществляется следующим образом. То есть сначала мы включаем питание. наставим интенсивность поля. Обычно ставить на максимум, но это не обязательно. Можно поставить и по минимуму. Затем мы настраиваем машину. Правую руку мы ложим на эту площадочку. Вот таким вот образом. И начинаем левой рукой настраивать начиная с позиции А, А, Б, С, Д, Е и так далее. Настраивается каждая ручечка таким образом, чтобы мы почувствовали в руке покалывание, хотя это не обязательно может быть покалывание, это может быть любое другое чувство, которое мы необычно чувствуем. теле в руке или может быть какие-то ощущения появляются до этого чувства мы ставим ручечку крутим и далее начинаем крутить следующую ручку опять же до какого-то ощущения в руке